Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Эрик Батулин, и мы проводим специальный выпуск фиг новостей. Мы находимся за городом под Казанью в лесу, и в этом выпуске вы узнаете легенду о чудище Рень. Вы спросите, откуда я узнал об этой легенде? Дело в том. Дело в том, то что я узнал об этой легенде в баклажане. Данил? Ч? Ты же должен был сказать, типа. А что сказать? Что такое баклажан. Блять, что это такое? Мы хотели рекламу сделать, а тут какая-то хуйня, блядь. Ааа! Это ты что это? это то. Мне кажется, это Рен. Мне кажется, это был Рен. Давайте пройдем туда. Потому что реклама баклажана сама себе не делает. В общем, Данил, ты хотел у меня спросить, Что такое баклажан, да? Баклажан — это место, где ты можешь всего лишь за 360 рублей в течение 12 часов играть в приставки. Пить сколько угодно чая, и есть сколько угодно печенье. Конечно, что там есть. Можешь играть в приставке, я об этом говорил. Играть в настолке. Ну и, конечно же, просто душевное общение с администрацией. Админы там супер. Опять показалось. В общем, пошлите снимать дальше. Конечно, арене услышать из моих уст приятно. Все же любят французских мужчин. Но мы расспросим арене у местных жителей. О, вот один из них. Здравствуйте, можно задать Здравствуйте. вам пару вопросов? Что вы делаете в нашем лесу благородный? Ну вот, гуляем, и мы изучаем чудище арена. Знаете О, такого? Не подскажите, грибы, грибы хорошие? Грибы? Да. Если поганки... Да, Можно ближе к сути? Ну, давайте, давайте. А -а -а Ой. Сторожно, не давайте поменяемся. У меня эта рабочая сторона. А, и -а -а -а, um, а покажите другие рабочие стороны? Нет. Я... Наз... Назовите мне три факта, которые вы знаете о чудищей Рейни. Ой, ну, эту историю все знают наши деревни. Это случилось давно. Его... Звали, вообще-то, Альберт Эйнштейн. Он учился в школе 86. А произошло, произошло, его обидели. Его собственный классный руководитель обидел его. Вы представляете это? Он издевался и превышал свои полномочия над ним. Ну вот он и вышел из школы, уж убежал в лес и одещал. Это было очень-очень плохо, потому что... Он терроризировал местных жителей. Мы... А, как, а как именно? Бросался у нас с помидорами, грибами. Поэтому, Мы не и могли собрать... Поэтому не смогли собрать грибов. Их не осталось. Вот что делать. А. Это только один факт, который я знаю о нем. А. Больше, вам... больше вам расскажут только. Как вас зовут? Меня зовут Альфред. Альфред. Ага. Ясно, я Эрик. Это Очень был местный ладно. житель. Деревня Позалупинск, Альфред. Yeah, no, Сейчас мы будем искать Рена. Да чего? Кажется. О! О! О! О! О! Все хорошо, все хорошо в микро Вот, смотри. А -а -а. Пока мы рены не нашли снова, но мы его ищем. Well you know I know.